Привет, подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня я вам расскажу о том, что меня тревожило в последние пару месяцев. Тревожит меня что-то обычно на работе, потому как на работе я боюсь что-то сделать не так, что-то сделать не по уставу, из-за чего меня могут уволить, из-за чего я могу потерять деньги, и т.д., и т.п. Ну, как бы, я думаю, те, кто устраивался на работу в первый раз, допустим, или тот, кто устраивался на новое место, не до конца въехал в то, что должно происходить и что происходит, да. Потому что наставник рассказал просто какие-то самые важные вещи, да, но не рассказал о том, что тебя ждет. В общем, когда я устроилась на работу, я очень боялась того, что придет кто-нибудь и скажет сделать ему возврат или еще что-нибудь такое. Действительно, это случилось. Электронки и, собственно говоря, поды бывают бракованные. Если клиент не проверил это сразу, то шанс то, что у тебя возникнет какая-то конфликтная ситуация, возрастает. По каждому поводу я сначала звонила начальнице, чем, полагаю, я очень бесила, потому что она мне сказала звонить своей сменщице, а моя сменщица не поднимала трубку. Из-за этого я очень беспокоилась, то что меня уволят. Но меня не уволили. Я беспокоилась, когда меня перевели на другую точку, к которой мне было ближе ехать, потому что полтора часа тратить на дорогу и приезжать к 8.30 мне было очень неудобно. На этой точке я рассказывала, что было очень много кринжовых ситуаций, упустила ситуацию, когда ко мне пришла... Бабкой сказала, что я не выдала сдачу, закатила скандал, и вместо того, чтобы позвонить своей начальнице и сказать, давайте проверим все по камерам, я просто выдала из кассы повторно сдачу, и потом я уже поняла, что выдала повторно. Пришлось докладывать из своего кармана. Я беспокоилась из-за наркоманов, которые приходили, из-за людей, которые пытались меня обмануть, а их было очень много из людей, которые меня обманули. Ну, их было меньше. Потому что я учусь на своих ошибках. И это хорошо, правда? Также было много поводов поволноваться, когда мне писала начальница, когда мне начальница звонила с утра, когда я сплю в свой выходной. Но потом, после перевода опять же на новую точку, это второй перевод был, я стала беспокоиться меньше. Меня, конечно... Иногда в таких ситуациях, когда что-то, при... приходят люди и приносят что-то на обмен, на возврат, подтряхивает от этого. Но... Но сейчас я с этим справляюсь гораздо лучше, потому как что я уже привыкла. Я уже знаю, что делать в таких ситуациях. Знаю и делаю. Например, при обмене электронок, если клиент проверил и начались какие-то проблемы с подом, мы должны сразу обменять на такой же вкус, как и тот, который покупал клиент. Иногда попадаются электронки с действительно тугой затяжкой. Что делать в таких ситуациях? Не знаю, честно, не знаю. Обменивать, по идее, нельзя, потому что электронка работает, затяжка у нее идет, она не стопорится, она работает, на ней не срабатывается. Ну, если, знаете, бывает в электронках такая тема, что когда ты начинаешь вдыхать, да, если она бракованная, у нее затяжка когда ты перестаешь вдыхать, она все еще идет. И отключается только после срабатывания датчика затяжки. И когда таких проблем нет и просто идет тугая затяжка вроде как считается, что электронка нормальная, типа курить можно. И в один из таких и, в общем, настал один момент, когда ко мне пришли люди, купили две HQD. И сказали, что обе эти HVD не работают. Я попробовала, они тянутся. Затяжка тугая, но она есть. То есть ее курить можно. Она не совсем такая, что ты прям краснеешь, высасывая затяжку. Просто существуют электронки, в которых затяжка туже, чем. В других электронках. В каких-то они слабее, в каких-то они туже. Они начали закатывать скандал, эти люди, что они хотят другие вкусы электронок. Типа, чтобы я им обменяла на другие вкусы. И тут... Может быть, я сделала неправильно. Может быть, я сделала правильно. Я им не обменяла эти электронки, потому что если клиент начинает пытаться как-то, не знаю, не шантажировать, а давить на тебя, чтобы ты обменял на другой вкус. Скорее всего, просто этот вкус не понравился клиенту. Но он же самого купил, покупка произошла, электронка не бракованная, и все, по идее, нормально. То есть ты не должен ему обменивать на другой вкус. Дома я почти не переживала. Хотя насчет этой ситуации я действительно переживала дом, потому что я думала, что... Может быть, я неправильно поступила, может быть, надо было все-таки обменять, но я не знаю. Также у меня случилась очень большая ошибка, из которой я переживала и переживаю до сих пор. Это то, что пришел мужик, купил новый Пасито второй. И можете меня осуждать, но я действительно не знала, как заливать туда жидкость. И, в общем, я залила ее в воздуховод. У кого есть пасито второй, тот знает, как я это сделала. И я надеюсь, что вы знаете, как это исправить. Потому что если этот мужик вернется повторно, ну он был проездом, и скажет мне, что я испортила ему пасито, я, наверное, ему куплю бачок на свои деньги. Потому что... Мне из-за этого очень стыдно, так как я должна быть человеком, который, ну, в этом вопросе более профессионален, чем клиенты, которые ко мне приходят. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как из пасита второго из воздуховода, в общем, вылить жидкость, или как это можно пофиксить вообще, ну, типа, чтобы он работал. Потому что если это можно как-то исправить, то, скорее всего, этот мужик это уже исправил. И тогда я просто выдохну и скажу себе, что все хорошо. Что, ну, блин, бывают в жизни ошибки, бывают в жизни огорчения. И больше так не, не буду делать. Короче, больше такой ошибки не повторю. Я еще очень переживала, когда мне в первый раз дали стажера. Потому что я абсолютно не знала, чему его учить. Я сама очень мало знала на тот момент, потому как работала всего три дня. И я такая, ой, блин, стажер, а чего как? Прошло время. Я уже обучила еще двух людей. И они начали уже работать в этой же компании. Я их курирую, типа держу с ними связь. Если что-то непонятно, все разъясняю. И... и даже веду дружеское общение. Надеюсь, что в их работе, в этой компании будет все хорошо. И их будет все устраивать. Потому что, ну, как бы это здорово, что когда ты обучаешь людей, они остаются. И типа, все у них хорошо. Вот, ну и так, в принципе, я стала переживать меньше. Я даже почти не пью перед работой свои антидепрессанты, потому что на работе надо очень много общаться и не засыпать. А чтобы не засыпать, я сейчас перешла с кофе на энергетики. Опять! Снова! мне, Ну, на самом деле, мне нельзя энергетики именно из-за лекарств, ну и ЖКТ. Как бы, да? Но если с ЖКТ можно как-то договориться, с лекарствами договориться нельзя. И смешивая вот эти два составляющих, энергетика и антидепрессанты, ты становишься немножко неуменяемым. И появляется тремор. И когда я их принимаю нефть, я снова начинаю нервничать, потому что мне кажется, что каждый человек, который ко мне подходит, он понимает, что со мной что-то не так. Ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, либо в телеге. Подписывайтесь, кстати, на телегу, там мы общаемся с вами, потому что я люблю общение со своими подписчиками, с людьми вообще в целом. Я буду рада знать, что вы меня смотрите, рада буду с вами пообщаться. Может быть, у вас есть какие-то истории, с которыми вы хотите со мной поделиться, которые могут попасть в видео. Там я могу указывать авторство, могу не указывать авторство. То есть я могу рассказать ваши истории с упоминанием о том, что вы их прислали. И скажите, пожалуйста, будет ли вам интересно послушать о том, как как мне угрожали люди, чем мне угрожали люди, когда они мне угрожали. Ну, в общем, вот в таком плане видео вам было бы интересно посмотреть, потому что эх, таких ситуаций у меня было как минимум две. Когда мне угрожали два раза, что меня убьют и преследовали, и просто пустые угрозы на ровном месте. Если вам это будет интересно, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и смотрите мои клипы. Я буду очень рада, если вы поделитесь моими клипами в своих соцсетях, потому что это не только принесет мне удовольствие, я буду знать, что вам они интересны, вам они нравятся, но и будет, но и будет полезно для развития моего канала. На этом я с вами буду прощаться. Желаю вам хорошего настроения, чтобы у вас все было хорошо и вы не нервничали, кстати, если вы нервничали за последнюю неделю, напишите, напишите об этом в комментариях, если вы скажете насчет чего вы нервничали, <напишите> я буду очень благодарна. И всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.